Доброе утро, ребята. Будем смотреть вместе со мной Новые войны. Как всегда, вместе. Это тебе? Они желтые! И что? Желтые к расставанию! Вам желтые к расставанию? Нет. Значит, это тебе? Мне не надо. Почему? Только не к расставанию. Они желтые к расставанию? Потому что они желтые к расставанию. Войму на ну и что мы будем делать? Я не знаю, но Пахан не поймет. Ну ты мой брат, ты это будет. У них в том фильме в видео Пахан, в этом видео Пахан. Кто это? Я понимаю, что уже делать, уже все, что уже сделано, понимаешь, а Пахан-то не поймет. Что? Что сделал? Ты ты ты ничего чего не Ты Почему не сказала? Да Главное, не я не знал, мне вообще Пахан не сказал, а ты не могла. У меня крутая тачка. тачка, у меня дохерисью бабла. На такой тачки как у меня ни у кого нет. Я красавчик. Ну что там делаешь? Нет. Ну просто нет. Просто не дамуся. Может ты уже заведешься? Мы поедем? Да зачем это надо? На бензин деньги тратить. В ресторане для. Я богатый. А зачем деньги тратить на бензин? Дорогая тачка. Бензин заливать не надо. Может сразу ко мне Это поедет? не Тесла. Может сразу надо? пойдешь Ну попробуй, стоял. Ребятушки, это Макси. В свои 22 года он зарабатывает кучу бабла, одевается в крутые шмотки, ездит на классной лампе Хочешь узнать, как он их зарабатывает? Это понты, вот. Каждый день смотрим. Это просто понты Максона. Зарабатывает. Подпишись на него и узнаешь. Расскажешь моим подписчикам? Конечно расскажу. Подписывайтесь, я научу вас зарабатывать реально бабло. Йо! Вот. И опять новые песни. Давы. Любовь, дикая. Любовь еще, быть может, душевая и совсем. Какая? Ну пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Круто, да. Это тебе. Да? Класс. Гори, ну, ты едешь, нет. Но мы друг другу не подходим. Я надеюсь, это не из-за денег. Конечно, это не из-за денег. Ты найдешь себе девушку лучше. Это любовь, настоящая любовь. Братичка держит сзади подол. опять танцует, по свою новую да, с песню. День релиза, спасибо вам большое за поддержку, мы не останавливаемся на этом. Выкладывайте мой трек у себя в сторис и отмечайте меня, а я буду отправлять вам по 5000. А пока я выбираю еще одного счастливчика, на моем YouTube канале вышел новый выпуск, как я выступил на ТНТ, ребят, получилось и задорно, и смешно, и вообще очень круто, поэтому прямо сейчас свайпай и смотри его. Получилось прикольно, я смотрел поисковике пишешь дава и смотришь последние видео его очень прикольно рекомендую вова я пошла на родительское собрание так сейчас окрем нужно сделать. пошла на собрание вешайся ученик уроки наперед до 2025 -го. нужно постирать помыть посуду покормить котенка она же нет котенка мама всегда хотела котенка нужно завести котенка Алло, елена александровна сколько вы хотите чтобы о моей двойке никто не узнал просто назовите сумму диктуйте номер карты алло лёха а можно тебе переночевать нельзя господь милосердный если ты есть прошу тебя Сделай так, чтобы все. Господь поможет. Исчезли, а в школе. Сказала. Алло, бабушка, привет. Я за тобой так соскучился. А можно я к тебе приду с ночевкой на пару лет? Алло, Лёха, а твоя мама пошла на собрание? Нет, папа пошел. Прощай, Леха, ты был настоящим другом. Вова, я дома. Тебя, Елена Александровна, так хвалила. Вот старая карга, все-таки взяла деньги. Не давайте учителям, учителям деньги. Никогда. Любая арка. Почему ты, ты ей там все пишешь? Ты же с пацанами хорош. Да кто она вообще такая? Да, да пошла на жопу, так и пиши. Я главный. Эй, Где Люба? Каждый, в каждой видео нет Любы. Верните Любу. Хотим Любу. Кто это кто хотел, кто хотел, да? каждое видео каждая новая девушка верните любу -то Слышался. разозлилась что-то и бьет его просто и пьет его верните любу Или ты сейчас с шеей вот этой вот, с моей, слазаешь? Или я тебя сейчас на горох поставлю? Мам, дай денег, пожалуйста. Это наказание. Угорожить ну, не дать. Сережа, вот, честное слово, ты работаешь, скажи мне. Ты вот как голодранец, знаешь, вот, чеши на работу. Или манту чеши, я не знаю. Что-нибудь чеши, пожалуйста. С квартиры С чеши, пожалуйста. бабусе найди, пожалуйста. Мама никогда сына не выгодит из дома. Если она хорошая, мать. тебе двадцать пять лет. Двадцать Сыночек, принеси мне, пожалуйста, веник. Я на кухне подметку. Принеси. Сейчас пять минут, мама, подожди. Сама принеси. На, мам, держи ребенка. А не надо. Мне уже от тебя ничего не надо. Кто ты сейчас мне сказал? Мам, отстань. <свы> <свы> Дорожала тебя! Я тебя сисой кормила, чтобы ты мне тварь такая, говорил, мам, отстань. Ненормальная. Слушай, я забыл тебе сказать: сегодня ж моя эта любовница приезжает. Ну, здрасте! С кем тут изменять надо? Что смотришь? Сумки бери, так, подарочки привезла. Так. Резвая какая любовница. Это тебе? А это я себе взяла? Девчонки, может пожалуйста, Ну, я не знаю. Ладно, давай сейчас, но это за день рождения. Ребята, а давайте секс втроем. Голодный желудок, потому что с ума сошли. Ну, это прикольно. Да, да. Вы что, балдивы? Облучение. Да, не Двадцать 21 век. Излучения от телевизора не бывает. Уже. 90, 50, 50. А давайте домашних пельменей сменим. Ой, а я не умею. Ну что за жена? Иди научу. Ну, мы же просили. Любовница такая резкая. То одно, то второе. Попозже! А ну, все, все, ухожу. Нервные такие. Легли. Слушайте, это классно. Так, только 10 часов, все, всем спать. И легли все вместе спать. Дружно. Дальше. Галла, ты что, на Айрам перешел? Ассаламу алим, калайзинэн. Галла, молэм, ты ущери, щери, ливи, слушай, что там? Что, новинка парма? Новинки, парма, да. Человек-муравей называется. Да ты что? Да. Фильм знаешь про что? Вот. Люди есть же, которые в госслужбу устроились без нагашек, без никакого, без связи? Вот они, вот, про них вот фильм, да? Работают, как муравей, работают, пашут, все работают, на них скидывают. Американские фильмы на казахский мотив. Чё, вот про них фильм. Хороший фильм. Но ну, смотри, но еще другой фильм, «Зараженная». Это про чё? фильм, знаешь, девушка, которую долго не могла работу найти, да? И потом устроилась в да, Ну, заразили, заразили все зараженные. Ну, да. Но я тебе, знаешь, что предлагаю? Я тебе предлагаю набивку. Вот знаешь фильм про кого? Про депутатов. Про всех депутатов. что бы ни случилось, они вот так руку поднимают. Да, да, да, да, да. А как фильм называется? Всегда говори, да. Возьми, не пожалеете. Галамудрдерна, лави, лави. То, что скажет президент, то и говорят депутаты. Вот так вот. Дежурный 102, слушай, что случилось? Мальчик, что надо? Обрезание сделали? Ага, поздравляю. Каждый день кто-то звонит. Просто, просто занимает линию. Чушь. Чушь, как и я, несу просто. Прямую линию занимают милиции. Утром проснулся, денег нету? Кто-то украл? Сам, на кого? Что думаешь? Мама. Ага. Но здесь, смотри, здесь как бы и физическое причинение идет, и моральное. Физический и моральное ущерб дает. Две статьи сразу. Но если на маму будешь писать, точно мама, да? Ну, примерно где-то в третьем классе выйдет мама. Да? Сам сможешь учиться? Не смогу. Подумаешь, да? Ага. Ну, думай, да. Ну, лучше попроси маму, мама вернет деньги, да. Лучше заяву не писать. Там две, две жесткие статьи идут, да? Хочешь, на бабушку напиши, да. О, правильно. Mm -hmm. Чтобы мозги не копали. Ладно, давай. Все, удачи. Поздравляю. Поздравляю. Вот это жопа. Не надо при жене на чужие же смотреть. Не рекомендую. А то она затеет скандал. Не в сэтих сомнений. Хорошо, что она, она, как луна. Что? Тогда же плоская? Как же луна круглая. Ты что хочешь сказать? Что я ещё? Меня не любишь? Ты меня не увольняешь? Ты меня не ценишь? Ты меня не поддерживаешь? Не спорь со мной! Ты вообще нахуй? Не Нельзя же на спорить. довела мужа. после такого же состояния. Меня, На обману жену, чтоб она не злилась. поменяемся местами. Посмотрим, как я ничего не делаю. Ну давай поменяемся. Зай! Там вода льется! А чё, Зай? Чини, Ремонтил, мы что-нибудь принесли. А чем чинить-то? Блин, воды нет, иди залей воды. А я-то здесь при чем. Мы же с тобой поменялись. Ну, просто на двигатель полил так просто, чтобы остыл. Ну, Набрала? Набрала. Ну, теперь сама это и потащишь. Может, ты мне поможешь? Да, я думаю, нет. Мы же с тобой поменялись. Что у нас сегодня на ужин? <смех> В смысле, что у нас на ужин? Мы же сегодня местами поменялись. Вот иди, готовь. Здоровье. А теперь ты, жена. Как говорят женщины об изменах. Никогда не прощу измену, ведь это настоящее предательство. Если есть парни, если ты его любишь, значит изменять ни в коем случае ему нельзя. Измена это самый настоящий грех. Смысл изменять, если я выбрала себе парня. Но зачем я его выбрала? Чтобы изменять. Изменять себя не уважать. Наш девиз верность, преданность и уважение к нашему мужчине. Никаких измен. И вот что говорят позиции. Девки молодцы! Изменять — это природный инстинкт. Вообще, -то. мужик не мужик, если не изменять. Слышите, пацаны? Не, ну а че? Вы же не ездите всю жизнь на одной машине. Вы же не едите одно и то же на ужин всю жизнь. Не, ну а чё, одна баба хорошо, а четыре лучше, я считаю. Или... В принципе, не все так говорят. Не знаю даже. Она, наверное, и права. Чё я понять не могу, мама такого красавца родила, что вся красота только одной уходила, что ли? А чё, всю жизнь должен прожить и только, что ли, с одной челкой спать? Я чё, не уважаю себя, что ли, или чё? Ну да, как бы я её люблю, и чё? Да, я ее изменяю. Ну, вот что я ее Юлиям, домой прихожу к ней. Ну, почему вы такие нерадужные, сокрушительные придурки, вы что, ошалили, что ли? Вот, даму до слез нужно довести с такими разговорами. Эй, привет, хороший мальчик, посмотрите, кто пришел. Посмотри, Сика. это же дядя Стивен. Дядя Стивен? Тимофей, какой сделал. Серега, это Тимофей. Кормить нельзя. Да? Кормить нельзя. Мы его сейчас строго воспитаем. Ну что ты смотришь? Иди сюда. О, вперед. А кто? -то? кто? -то? Где эта собака? Э? Не знаю, где ты бегала рядом. Ладно, я сюда вылью, потом вечером, наверное, схавай сама, да? В Казахстане просто во дворе кормят Домой не ведут собак Саша, пошли быстрее Там еда с Алиэкспресса пришла Мы не будем с котами, Я буду... Саша, если я умру, я завещаю котов тебе Ладно. Ничего заказывать было Настоящая еда Под названием суши Смотри Тут какие-то непонятные Это глины или пластилин Что? Что это такое? Я ни хрена не понимаю, тут все на ну, я скажу, я понимаю, что... Как им воспользоваться Вбивать-то как? Вкусно. Фу. Фу. Рыба красная восстановленная. испортила икру, но зато у меня есть рис. Да, как у хорошо, что в нашей семье готовлю я. Саша, это тебе хочешь попробовать? Нет, спасибо. Да, я не самой. Удачи. Жуй, жуй. Ну и во нахуй, вот здесь просто... Сухие суши просто. Куснятина. Привет, Даркенжа. Привет, кровавая Даша. Что мы сегодня делаем? Как что? Что я обычно? Эмоционирую. Тестены знают, как может скорбить душа настоящего Эму. Я вчера видела такого Эму Боя. У него идет... Что-то я не знаю шёпки, такого про Эму... значков на рюкзаке. Вау, прямой идеал. Да. Короче, токи уходу очень крутые. Ой, мама, звонит. Алло, мам. Другая печалька. Нигде не могу найти полосатые гетры на руку. Сегодня учительница пожелала мне не доброго утра, а чтобы я скорее сдохла. Вот бы всегда так. Ты видела, что Катя с 9 Б тоже Эмма стала? Она не Эму. Она пидовка. Эму не становится. Эму это состояние души. Не знаю, даже что и сказать. Братан, еще раз сыграй, пожалуйста, сути. А, Спасибо, братан. Пацаны, вы доценили вчера, да, как Сансон да, и Бриянык Очередная... Как... очередная вайн про да, Игра престолов. какую серию? последнюю серию Игры Престолов нового сезона. я же не смотрю игру Престолов, пацаны. В смысле не смотришь, В смысле не смотришь? Не смотришь, будет избит. Избит будет. Не был на балам? Что случилось? Да меня побили вообще ни за что. Из-за того, что я Это... Игру престолов не смотрел. Как ты не смотрел Игру престолов? И вы туда же, что ли? Разве так я тебя воспитывала? Мать Разве и скалку! Я... А -а -а! Папа, Сэп! Иди сюда! Что случилось? Ты представляешь, Игру престолов он даже не смотрел, оказывается. Ах ты свой, дисуд! где не летом, ни на сил... Навсегда. Да, да. я насажена. Опять же яйца по квартире. Завтра дети будут искать. Ну типа паскальсю пизд открой. Да-да-да, сделаю сейчас. только не забудь. Так, много сил Забыл. Завтра дети будут искать. Странная просьба, конечно. Ну она. Он взял настоящие яйца. А сейчас мы пойдем искать пасхальные яйца! Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем! Мы тебя пасхальные яйца купим. О, додумался шоколадный же надо! Я надеюсь, ты кролика шоколадного купил. Не расстроюсь Настоящего купил да, купил. А Смешной живой кролик. Да, Почему ты вообще спрашиваешь? Да потому что у тебя просто такой вкус. Ну, я уже поняла, если тебе что-то не нравится, то остальным точно понравится. Милая, mm -hmm. я купил тебе подарок на день рождения. <связывая> вот, новенький Xbox. Xbox? Мне? Ну как, я бы в... То, что просил, то и... То, что и купил. ...в магазине и выбирал между новеньким бакбуком и Xbox. Я думал, тебе больше понравится макбук. Но как ты хотела. Но вспомнила, наоборот. о чем ты говорила. Ты Подарок просыпайся. наоборот. Я же говорила тебе, у тебя странный вкус. Женщина все время права. Здрасте, забор покрасить. Надо Нинке по скайпу позвонить и все показать. Но за эти деньги чистота, конечно, так себе. к рейтингу минус один. Так я не поняла. Я сейчас вижу человеческий отпечаток. Так позвони ресепшн. Все, все алло, девушка. Здравствуйте. Еваливка как летучая. Да. Знаете что? Мне-то так у вас все нравится. Да, все так хорошо. Спасибо. Пыль, ну, все нравится. Что, я буду людям настроение портить. Не? Гели для душа входит в стоимость, и это не воровство. Опаньки. Это что за масонские заговор? Я вас умоляю, вы меня плохо знаете. Какой что глупенький? Думали меня это остановит. Знаете, с какого я города? Ой, одеяло у них такие теплое. Если банку огурцов выложить, то он, в принципе, в чемодан лезет. В момент принципиальный. Все поменять. А точно и Нинке надо позвонить, это а же она от совести не сдохнет. Как она поделала? И все забрать. С курорта себе домой. Артем? Да, ты господи! Просто Максим, блядь, спужал. Шуб ты скис. Мала, короче, я тут подумал и решил стать веганом. Лучше б ты на учет став в службу занятости, а? Да что ты начинаешь? Га, работа, работа, строишься на работу. И что же оно такое, твой веган, ха? Надо будет кинуть пить, курить. Фух, я уже думал... Это не... совершенно невозможно. Антибиотики треба будет пить. Отказаться от кожаных изделий, чтобы ты животных. Фух. Максим, ты не вздумай таки людям казать, а? Тебе кроме каждой флейты, которая в тебе в штанах, каждой больше ничего не махал. Ха-ха-ха, ничего нету. За Отказаться от меняса и все, что с ним связано. Так что пичоночный торт, чтобы я в нашем доме больше не видел, я его есть не буду, поняла? Ты что, кутику ебался, а? Для кого полный дверь живности? Мы жили и зарабатывали на этом. Кабана забили, нас в базар вывезли, сало продали, все котлета в кармані. Знаешь что? Ты не веган, ты... Той вот, блядь, Дэгган! Не ваган, а дэгган. Чего такое дэгган? Чего такое? Дядь Сережа просто. Снова. Слушайте, не могу пройти мимо новости из Словакии. Там местные депутаты утвердили законопроект о запрете исполнения на территории Словацкой Республики гимнов других государств. Ну, то есть, исполнение вот физического, да, прям вот пения. То есть, нельзя, все запретили. Но бред полный. Бред полный, да? Словацкие депутаты это на следующий день тоже поняли и отправились к киске. Киска – это не то, что вы подумали, мои грязные друзья. Киска – это президент Словакии, мужчина Андрей mm -hmm. Киска. Вот короче, вот такой президент киску, и фамилия. Чтобы он не подписывал этот законопроект. Потому что они, когда его принимали, они его не читали. Во-первых, 100 так баллов не за честность. Сразу, да? Ну, потому что Словакия – это явно пуфиндуй же. Так не бывает. Не читали. Словаки это явно пуфиндуй же, да? Потому что все знают, что она есть, но никто не знает, что там происходит. Во-вторых, становится понятным, почему Словаки нам братский народ. Ну, наблюдаются некоторые схожие черты. А в-третьих, я, знаете, пофантазировал, вот исключительно фантазия. То есть абсолютно нереальная ситуация, невозможная совершенно. Но если бы вот наши депутаты... Что-то такое приняли, ну, нереально, абсолютно, еще раз подчеркиваю, исключительно фантазия, там, ну, что-нибудь по бреду просто, не знаю, закона повышения, повышении, там, пенсионного возраста какого-нибудь, там, или там, что-нибудь налог какой-нибудь повысили, ну, чушь, короче, невозможное. и просто поняли на следующий день, что все это дело надо отменять, и им нужно идти к Путину и сообщать им об этом. Просто представьте себе зал заседания. В России это, конечно, невозможно. Если приняли, то просто навсегда уже. Гадость. Государственной думы, да, вот на следующий день полная тишина, В общем, слышно, как мухи летают. Знаменит... Знаменитые мухи. Почему они? Знаменитые думские мухи. И депутаты все такие типа. Из середины зала заседаний уверенный голос вещает. И что вы сети, что вы просто встали и пошли, пришли, и сказали, Володя, не подписывай! Не подписывай. Почему-то он у меня разговаривает голосом Бабы ги из старых советских фильмов. Но в целом ситуация это нереальная, это фантазия просто. Все персонажи вымышлены, все совпадения случайно. Mm. При... Я Сережа пошутил. Вот так вот. вот. девочка расскажет опять. И пытается ее разбудить чем-то. Ну я же телек смотрю, что ты выключила, да, дура? У кстати, тоже так бывает. Спишь-спишь под телевизор. Не разбудить. А выключили. Все, я проснулся. Ну, наконец, посмотрим анекдот. Девушка, а это не вы вчера на корпоративе танцевали в одном нижнем белье? Я в нижнем белье? Да вы про сторону ушли. Ха-ха-ха. Ну, спасибо, до свидания, до завтра. Будет завтра опять эфир. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как обычно. Всем пока, всем пока-пока.